Кажешься ты хрупкой и несмелой, но характер твой прочнее стали. В мире нет другой такой Натальи, чтобы жить не сетуя умело, так как ты, смотря на жизнь глазами, полными любви и одобрения. Я хочу поздравить с днем рождения мудрую Прекраснейшую даму. Будут пусть из радостных мгновений Сотканы твои, Наташа, будни, Окружают преданные люди, А твой дух не знает поражений. И пускай душа твоя, Наташа, Возраста заложницей не станет, Пусть все неизведанное манит, наполняя новую жизни чашу.